Вот я сегодня немного закончила свои работы, отдохнула и решила все-таки снять прямой эфир. Я эту тему уже обсуждала, но все же думаю, что более расширенном варианте стоит обсудить, потому что людей новых много. Не все могут изучить канал, не все находят. Для того, чтобы прояснить некоторую ситуацию, сразу «Доброй ночи!» Итак, для начала хочу сказать, что в последнее время заходят люди, Ой, долбанный нос достал, и пишут, мол, «А почему вы не показываете своего лица?» Значит, для того, чтобы написать подобный вопрос, нужно быть абсолютно невоспитанным бытлом. Это во-первых. Потому что если человек, который это пишет, посмотрит, изучит мой канал, буквально на днях я сняла ролик, где очень прекрасно общаюсь со зрителями, я себя показала. Я устала отвечать вопросу быдла, просто быдла, быдлятские вопросы, понимаете, Первое. Для того, чтобы постоянно снимать и показывать себя, нужно приводить себя в порядок, нужно там накраситься и так далее. Потому что из уважения к людям ты не можешь в халате просто сидеть и разговаривать. А поскольку я очень загружена, я обычно снимаю ролики, где показываю лицо, когда я куда-то собираюсь, заодно как бы не нужно что-то снять. Вот я совмещаю приятное с полезным. Потом уезжай по делам. У меня нет времени постоянно наводить марафет, чтобы кому-то показываться. Это раз. Во-вторых, вопрос, почему вы не показываете лицо, так хочется сказать. Не ваше собачье дело, почему я не показываю лицо, понимаете? Главное не лицо показать, а главное сказать то, что вам поможет. Кроме того, есть в психологии такой вариант, такой момент, когда ты... Показываешь свое лицо, люди концентрируются на своей, твоей внешности, они смотрят на тебя, они наблюдают за тобой и не слушают то, что ты им хочешь сказать. Первыми в Ютубе я начала снимать через экран на разговаривание, обязательно показывая себя. Потом многие начали это делать. Но как правило всегда, как говорят, знаете, первопроходцы убивали, чтобы никто не помнил, откуда они это взяли и у кого это узнали. Вот все забыли, откуда это узнали, и уже как бы и неважно это все. Если вы соизволите изучить мой канал, вы увидите, что у меня очень много роликов, где я показываю свое лицо. У меня очень много фотографий, где я не только я и мою семью я показываю вам. Это в сообществе можете найти. Мне некоторые спрашивают, а вы не боитесь, что там что-то наведут на ваших детей? Нет, не боюсь, потому что мои дети продолжители очень сильного рода. Если кто-нибудь их затронет, если кто-нибудь коснется их, у него такое случится, что просто мало не покажется. Одна полоумная бабка выставила фотографию моего ребенка и написала, я сейчас отнесу эту фотографию к черным магам. Я сказала, да хоть... К черным воронам относи. Если если вы можете что-то мне сделать, пожалуйста, показывали фотографии, где наводят порчу на моего ребенка, разрезали фото, там выкалывали глаза и прочее, прочее, что я хочу вам сказать. Если бы я была наподобие этих махуек, может быть, я бы истерила. Но у меня это вызывает только смех. И никогда никто моему ребенку ничего не мог сделать и не сможет сделать, понимаете? Никогда. Я настолько спокойна, вы хоть раз в жизни слышали, чтобы я сказала, мне что-то наводят, мне что-то хотят сделать, может и наводят, откуда я знаю. Я не сижу, не слежу за ними, кто-то мне наводит или не наводит, мне абсолютно начихать, что они там делают, копошатся, какие-то видео выставляют с какими-то этими угрозами и так далее. Мне, знаете, я очень занятый человек, мне некогда заниматься этой херней, мне реально некогда заниматься этой тупостью, чтобы сидеть и вообще обращать внимание даже на то, чтобы, да, даже пуси наводили. Много грязных форумов специально созданных для того, чтобы люди, которые ищут мои ритуалы или набирают мое имя, натыкались на такие грязные форумы. Это... Было э, сделано по заказу нашей Алены Полынь, которую я опозорила на весь мир. Она стала старой бабкой, же куром насмех, Где бы не появлялась, где бы про нее не говорили, все, все над ней же смеются. Больше ничего. И популярность потеряла свою, все, что было. Потому что она пустышка, вот и все. Понимаете? То есть любой, кто меня затрагивает, так наказывается, что у меня нет нужды вообще об этом думать кому бы что делать или наводить даже. Достаточно один раз начитать на этого человека, или если я захочу, возьмусь конкретно капитально, сделаю, и, и этого достаточно, чтобы жизнь этого человека разрушилась. И даже те швали, которые орали, что у них все хорошо, и ничего на них не действует, потом выставляли свои же переписки, свои же записи, где они друг другу говорят, признаются, что они ездили какой-то бабушке, ездили туда, ездили сюда спасать свою жопу. То есть принародно они, ой, все прекрасно, все хорошо, ну, на зло. а сами бегают туда-сюда очищаться, понимаете? Потому что, потому что действительно их жизнь превращается в полное говно. Никогда не следует трогать ведьму, если она тебе ничего плохого не делает. Не надо. Если человек тебя не трогает, не надо играть с огнем, не надо, знаете, бежать вперед паровоза, не надо шутить с этими силами сегодня посмеешься завтра посмеешься послезавтра посмеешься месяц посмеешься а потом такое начнется в твоей жизни что просто ты будешь готова повеситься не надо не рискуйте не играйте я же на вас не нападаю я же с нормальным человеком общаюсь нормально правда я же вас как бы не принижаю Но зачем меня трогать зачем брать фотографию моего ребенка что чтобы меня вывести «Да меня вы не выведите!» Я же говорю, одна полоумная бабка это сделала, через пару дней завыла на Луну. Прям буквально я как-то выставляла этот момент безумия. Начала выть на Луну. Девятый день Луны! Вот, я даже не представляю, что там соседи делали в этот момент, конечно. Наверное, святой водой обливались. <святый> Так что, дорогие друзья, не надо испытывать мое терпение. Живите своей жизнью. Уходите, уходите, не облаивайте меня. Не заходите, не пишите гадости, все будет хорошо. Да, доколдовалось это однозначно. Значит, далее. Знаете, я помню, я сказала, если я до Ленина воскрешу, они скажут, что мы с Лениным заранее договаривались заходят, где остановить дождь и так далее. Да, дождь и так бы остановился, конечно, он бы остановился через полчаса, через минут сорок, может быть, но он же остановился через минут шесть. Понимаете, когда люди ублюдки, когда люди твари, они либо говорят, что дождь и так бы остановился, да, или они говорят, что это все могут сделать. Так, знаете, онкологию тоже, наверное, все могут остановить и как бы продлить жизнь человека. Энурес ребенка тоже, ну, все равно бы нурс когда-нибудь же остановился бы, правда, когда ему было бы, например, 30 лет. А сейчас ему, например, 15 лет, и этот ребенок стесняется, не может в лагерь детский поехать из-за этой проблемы. Ну, он бы и так бы остановился, подумаешь, что же мне. Конечно, он бы остановился. В 40 лет, может быть, он бы остановился, понятное дело. Понимаете, так пишут выродки, так пишут блюдки которые абсолютно хотят обнулить и принизить чужую работу, которые себя ничего не представляют. Я помню, одна мадам тоже заходила, утром просыпаюсь и очищаю это говно под роликами, везде понаписала, вот какой вы мастер, вы не знаете, как надо на самом деле делать. И я захожу, к ней на канал ради интереса просто посмотреть, что это за мастер великий. Значит, горит костер. Руническое здравствуйте, я сейчас буду показывать рунический какой-то кельтский ритуал. И там просто горит костер, и она перемешивает, значит, эти, ну, огонь перемешивает угли и говорит: Я хочу получить богатство, пусть будет так. Я хочу, чтобы я была самой красивой. Причем вот так вот, чтобы я была самой красивой, пусть будет так. Вот, вот такую херню сказала, я хочу, чтобы там это было, хочу, чтобы так было. Потом в конце говорит, вы увидели сильнейший ритуал рунической магии. Я ничего не поняла. Причем здесь костер, руны там, ру, рунов как бы и в помине нет. И причем здесь я хочу, чтобы была, я красивая. Я хочу, чтобы вот у меня было все хорошо. Понимаете, вот такие чмошные существа заходят, обсуждают мои работы, какие-то замечания дают. Я сто раз сказала, меня может обсудить только тот, кто сильнее меня или равносильнее со мной. Понимаете, иначе остальных я так я так просто опущу, что ниже не бывает. Самое, я говорю, самое смешное, что такие чмошницы заходят и говорят... Да ты, ты ничего не понимаешь. Вот, посмотри, какие мы сильнейшие ритуалы. Хоть бы заткнулись, понимаете? Хоть бы заткнулись. Это все равно как я не знаю даже, с чем сравнить вообще. Это все равно, как уборщица будет показывать профессору, как делать операцию. Понимаете? Вот одно и то же: люди не сходят с ума, у людей есть огромное желание быть, как я. Я удаляю, я уже сказала, если до них не доходит, я убираю из форума всех, кто начинает писать. Вот у меня сила проснулась, только я боюсь эту силу трогать. Внизу одна. Не бойся, мне тоже много чего вот приходит. Вот эта сила, да, наша сила, это сила, когда просыпается. Я их выкинула, этих двоих кумушек. И остальных выкидываю. Какая сила у вас проснулась в 60 лет? О какой силе идет речь? Ты либо должна помогать людям или, или вредить, или помогать, то есть какое-то направление выбрать или то и это делать. Либо ты вообще не должна рот свой открывать и говорить о какой-то силе, или о какой-то магии. Магии либо преданно служат всю свою жизнь, либо вообще туда не лезут, понимаете? Какие-то сны, как мне сказали, что я антихрист, вот нам не нашли какую-то там печать, печать появляется, вот мне сказали, что я... Эм, это дочь сатаны. Что мне говорить с этими э, клиентами с Клифосовского? Абсолютно не о чем. Одна дура мне написала, что ей драконы мерещутся и так далее. еще обиделась, когда я сказала, иди проспись. Потом мне пишет, я из извиняюсь, извините, пожалуйста, просто у меня должен был быть экзамен. Я там волновалась очень, поэтому всякую ерунду несла. Нормально? А где-нибудь пойдет, напишет, вот она мне завидует, у меня сила проснулась, а она мне там нахер послала. И через день пишет, извините, у меня экзамен, у меня что-то с головой случилось. Вот такой вот, который с головой что-то случилось, полным-полно. начнем Дорогие друзья, опять же вернемся к теме «Судьба, доля и рок» очень часто слышите, когда люди говорят, вот судьба у меня такая, там я по судьбе, вот мне так по судьбе дано, что делать? У меня судьба такая вот с этим алкашом жить, у меня судьба такая вот с этим наркоманом жить, или у меня судьба такая умереть, знаете, в грязи сидеть вот так. Судьба такая жить в бедности. Так ли это на самом деле? Давайте разберем все таки Чаще всего люди, которые прикрываются судьбой, это люди, которые... Я рада за вас, Людмила. Это люди, которые хотят свою ответственность да, за свою жизнь перекладывать на чужие плечи. Вот когда приходит человек и говорит. Скажите, пожалуйста, я вот смогу вот достроить свой дом? Доброе утро, Инна. Или я смогу поехать вот путешествие. Я считаю, что это человек, который хочет свалить на меня свой выбор. Она хочет, чтобы я за нее выбрала, понимаете? Да, дострой свой дом, ты достроишь, или да, ты поедешь. Она сама не знает, чего она хочет. Она хочет просто, чтобы я сказала ей, а потом, когда у нее не получится ничего, она сказала, вот, по вашему совету, я вот это сделала, а у меня не получилось. Это люди как правило, очень, скажем так, бесхребетные, слабые. Такие вот люди живут, например, спасибо, такие люди, например, живут с абсолютно беспробудно пьющим алкоголиком, Дети искалеченные, дом весь разбитый. И они все время говорят, что у них судьба такая его терпеть. Это судьба. Потом, вы знаете, вот эта вот безысходность нам внушает еще и религия. Надо молиться за своего мужа, надо терпеть своего мужа. То есть пусть он издевается, пусть он просто морально и физически тебя доводит до сумасшествия и до кладбища. А ты должна терпеть, потому что судьба у тебя такая. И женщины, которые... Радостно, да, с радостью. Вот Судьба – это как убежище для всех бесхребетных и слабовольных и трусливых тварей. Вот у меня судьба, вот по судьбе у меня вот терпеть его, что делать? Ну вот судьба, значит, такая, нам будем нашего папашу терпеть. Что делать у нас, вот раз уж так вот нам от Бога пришло, Бог так захотел, Божья воля... Это так хорошо звучит вообще, особенно когда я вижу, вот, например, аварии, убийства людей, там или цунами поднялся, тысячи людей смыло в море, и внизу судьба у них такая, Божья воля такая, что делать, Господь так повелел, так захотел. Вот я просто не представляю, какой то Господь, который сидит, открывает свои талмуды. А там написано, значит, у Пети сегодня авария, судьба у него такая должна быть. Значит, у Васи, чтобы он сегодня повесился, у него судьба такая сегодня. Э -э цунами, чтобы поднялся, смыло тысячи людей в берег, с берега, значит, у них судьба, пускай они помирают. Воля у меня сегодня такая вот. У меня сегодня настроения нет, я не на ту ногу встал, давайте цунами поднимите, землетрясение начните, там, взорвите, тут убейте. Я так хочу, у меня воля такая. Понимаете, насколько это абсурдно звучит? Это звучит абсурдно, потому что это не его воля такая, чтобы случилось землетрясение, например, в 1988 году в Армении. И не божья воля была, и не божья кара была за это. То есть... Не воля Бога, да, и не его кара, как обычно говорят. Испытание это, наказание, терпите, Божья воля. Дорогие друзья, это была воля нашего товарища Горбачева, который для того, чтобы отвлечь армяна от карабахского вопроса, там кое-что взорвал. И он очень много раз говорил об этом, что армяне должны думать об этом, прежде чем затрагивать такие моменты. Вот он сначала сказал, вот вы знаете, что в Баку, э, сколько армян живет, не забывайте об этом, сказал он. Значит, доброй ночь. Вот в Баку вырезали армянское население, потом в Сумгаити. Нет, сначала в Сумгаити, потом в Баку. Это была Божья воля? Нет, это были люди. Люди сделали это, Понимаете? Люди, которым э, внушили, люди, которые фанатики. Люди, которым сказали, убейте армян, получите их имущество. Это была целенаправленно сделанная акция. И в советской армии был приказ не вмешиваться. И генерал Буданов, не, не Буданов, извиняюсь, Рохлин, который там был, он рассказывал о том, что люди бежали, в сторону казарм, и русские солдаты, рискуют своей жизнью, некоторых даже убили там, все-таки спасли армянских женщин и детей, которые сказали, как же так, наши дети служат в советской армии, а нас убивают, а вы нас не защищаете. Это была судьба такая у армян, там быть убитыми? Нет, давайте разберем эту ситуацию. В 1915 году в Османской империи начали, началась резня армян. В Османской империи туда входила и Западная Армения, туда входила и Пантийская Греция. Убили христианское население, полностью вырезали и остатки убежали. Убежали они часть в разные страны, часть в Грузию. Одна часть пришла в Баку, в Сумгаид. В... Еще тогда не было Азербайджана, еще тогда... Их называли север... то есть кавказские татары, ну, тюркоязычные То есть часть, тогда была часть Армении, уже формировалась Азербайджан как страна Суть не в этом Вот армяне пришли туда и поселились Судьба у них была такая, или выбор их был такой, глупость их была такая Они от одних убежали, пришли к другим Они там поселились, правда? Всех этих овец тупоголовых с гаданиями и прочей хренью я сразу блокирую. Вот, по судьбе они пришли туда. Это не их судьба была, это была их доля, это был их выбор. Они сами выбрали прийти тут поселиться. Через некоторое время, ну, уже в советское время, 90-е годы, их убили. Правильно, что... Правильно, что именно? Хочу понять. Вот они поселились туда, в этих местах, да, жили нормально все. Но ну, начался конфликт, значит, толпы народов фанатично настроенных пошли убивать. Соседи прятали соседей, между прочим, хочу сказать, что там тоже были очень много хорошие люди, да, которые прятались своих. Но вот фанатичная настроенная толпа, которая пошла убивать, громить. Это судьба была у армян такая? Нет, это было построено, это было сделано специально, чтобы их громили. Я почему беру в пример свой народ, потому что я хочу вам на примере своего народа рассказать, что такое судьба, а что такое мы выбираем. Их поубивали, и они ушли. Где там была судьба? Там не было судьбы. Там все случилось следствие своей глупости. Понимаете, это следствие... Нашего выбора. Они сами выбрали прийти поселиться там, а потом кто-то настроил против них их поубивали и выгнали. Они убежали. Там нет судьбы, там не было Божьей воли. Там все сделано руками человека. Землетрясение в 1988 году. Судьба. Судьба такая. Дети мои, терпите, пытание Разве там была судьба? Там взорвали кое-что внизу, чтобы было землетрясение разрушительное, чтобы народ отвлекся от войны, чтобы не требовал ничего, отвлекающий маневр. Там была судьба? Нет. Там выбор человеческий, убить столько людей или не убить. И кто-то выбрал, что надо их убить, и убили их. Это судьба такая? Нет. Теракты, которые устраивались в России, это судьба людей была такая? Умереть? взорванных домах. Нет, это кто-то делал, правда? Это чей-то был выбор. Кто-то выбрал вместо них вот так сделать с ними и убить. Это человеческий поступок, это дело рук человека. Тут судьбы нету. Мы перерыли весь наш земной шар. Мы спустились в шахты. Мы грабим землю, насколько возможно. Мы все вытаскиваем наружу, все продаем. В конце концов, земля нам мстит. Мстит оползнями, мстит землетрясениями, мстит цунами. Судьба у нас такая, гибнуть? Или это наш выбор? Или мы сами из-за из из из своей глупости вот это все делаем, мы отвечаем за свою глупость, за необдуманные поступки? Мы не думаем о завтрашнем дне, что мы сейчас копаем, копаем, копаем, тревожим нетро земли, и потом она нам за это отомстит. А потом мы скажем... Э а потом мы, мы, мы что скажем? Да судьба такая была, вот мы вот, вот такая судьба, вот испытание, Господь захотел. Воин устраивает человек. Идет убивать человек. Друг друга режет перед камерой человек. Человек человека убивает. Это не судьба, это выбор человека, взять и убить. Войны завязываются для того, чтобы отвлечь население. Нужно придумать внешнего врага. Когда Россия практически разваливалась, Ельцин все продавал, и народы... То есть люди выходили, бунтовали, шахтеры не получали зарплату, люди голодали практически. Что надо было делать? Выбрали врага, чеченца. Хотя мятежных народностей там полным-полно. Казаки не менее мятежные были. Выбрали, и началась война. И как они хорошо отвлекли людей. Ведь злой Чечен вот появился, появился образ врага России. А потом этот образ так-то исчез полностью. А сейчас пропаганда Чечня, все хорошие, все добрые, давайте любить друг друга мы все братья и сестры. А почему тогда нельзя было это делать? А потому что тогда нужна была война, и очень сильно. Во-первых, надо было свои эти все деньги кровавые, да, там пронести и прочистить то есть отмывание огромных миллиардов. Во-вторых, надо было отвлечь народ. Как только люди выходят на бунты, на какие-то там несоглашения, где-нибудь война начинается, где-нибудь еще чего-нибудь начинается. Это судьба такая у людей, вот так вот идти и помирать на войне. Нет, это выбор чей-то был, понимаете? Кто-то выбрал для них эту долю. Кто-то это сделал, кто-то это развязал, кто-то на этом заработал деньги, как говорят, кому война, кому мать родная. И многие вот на этом капитале поднялись. Многие на этом кровавом капитале поднялись, сделали миллиарды. А потом удивляются, а почему у меня вот сын вот стал наркоманом? А почему у меня дочка такая шалавая, вот туда-сюда ездит и погибла 20 лет? А почему у меня вот нет счастья? А почему у меня вот нет любви в жизни? А потому что? А потому что ты же платить должен за это все. Вот эту бедную, несчастную язык, которую недавно посадили Лидия, Лида Аруян. Полностью все показывала, и даже приходили эти люди показывали, полностью все показывала, что она абсолютно невиновный человек. Ее единственная вина, что она осталась жива. Если бы ее хотя бы ранила тяжело, скажем, ее еле бы спасли, да, то у нее с нее подозрения бы сняли. Все показали, все сказали, свидетель сказал, что его пытали. Видно же просто, что он даже не знает, что говорит. И родственники этой женщины, то есть родственники мужа пролетели сразу за квартирой, за деньгами. Им, По-моему, им посрать на сына, на все. Но взяли, посадили этого человека. У нее судьба такая? Нет. Это преступность людей. Наверное, этот прокурор, судья, который денежки-то взяли, очень хорошо. Потому что там конкуренция шла между родственниками. Родственники его пришили, прикончили. Потом оплатили всем. Весь, вся Россия смотрела, что это неправда, что человек не заслуживает, а все равно посадили. Не побоялись, понимаете, потому что наказания нету. Вся Россия встала и говорит, что человек не виноват, видно же по ней. Но посадили, они не боятся ничего, потому что, потому что наказания нету, потому что никто не поедет этого прокурора проверять эту судью. А завтра эта судья скажет, ну за что мой ребенок, там, например, 20 лет от онкологии начал ужасно умирать, начал мучительно гаснуть на моих руках, ну почему, ну за что? Ну ты тварь, вспомни, ты же мать четырех детей просто взяла, посадила, прекрасно зная, что это не она прекрасно осознавая, что она здесь вообще ни при чем. Может, эту квартиру тоже они возьмут, родственники, там конфискация имущества происходит, возьмут и поделят между собой. Очень может быть. Ты же, мразь, когда сажаешь человека невиновного, зная при этом, что она невиновна, ты же не думаешь о том, что завтра твой ребенок за это заплатит. Сегодня-нибудь, завтра, не, через несколько лет, раз... И у твоей дочери нашли онкологию, молодая девочка, как? Как так? И начинает удалять ей то руку, то язык, то глаз, то лицо, то. И ты будешь каждый божий день плакать и биться головой об стену и говорить: Ну за что мне это? Почему? Вот, ну, ну как же так же? Ну как же так? Мучить женщину, которая вообще не виновата отобрать у нее все, сломать ее судьбу, ее жизнь, ее детей, оставить без матери, это же нормально в твоем понимании? А ведь там же видно просто, это же видно, что человек не виноват. Вы все, кто так делает, знаете на сто вы будете за это платить. Но будете вы за это платить именно в тот момент, когда вы чувствуете себя абсолютно безнаказанными. Дорогие друзья, помните в Дагестане, когда зашли начальника милиции, и они с женой ушли куда-то, с одной, значит, с одним ребенком и зашли, убили, зарезали, просто зарезали, отрезали головы. Господи, ой. Детям, да, троим детям. Дети не виноваты. Дети, детей жалко, конечно, дети... Ну, как, как так можно было вообще делать? Но вы не думаете, что это не просто так было сделано? Вы не думаете, сколько судеб этот начальник милиции загубил? А скольких он там бил в подвалах? А скольких пытал? А вы не, не задумывайтесь, сколько людей от страха подписали ему все документы, отдали их дома и убежали куда-нибудь в Германию или куда-нибудь к родственникам? Вы не задумывались над этим? Как он себя чувствовал там хозяином положения, знаете, как король джунглей? И как он заплатил, и вот эти все его деньги, все положение, все, что он заработал, оно стоило такого? Это стоило того зайти и увидеть своих детей без головы. Они ведь думают, что месть не настигнет, понимаете? Она настигает в самый неподходящий момент, когда ты уже думаешь, что ты всемогущ, что с тобой никто ничего не сделает. Я знала людей, которые э, столько всего причинили зла всем окружающим. Один, который был прокурор. Дорогие друзья, его дом стоит как, э, как проклятый дом, он рушится. Это огромный, шикарный дом, никто не хочет купить. В этом доме были и изнасилования, и избивательства, и людей убивали, потом выносили оттуда, где-то хоронили. Это жуткий дом, красивый, огромный особняк. Никто не покупает, Трехко... трехэтажный, из мрамора, все там сделано. Не хотят люди. За бесценок его сын хотел продать. В конце концов, какая-то фирма купила, чтобы там какую-то гостиницу устроить или что. И то оно стоит, это дальше не двигается. За бесценок он продал. За три тысячи долларов он продал этот дом. Представляете, это шикарный каменный дом. Но ну, не хотели никто покупать, он лет 20 продавать не мог. Дочь стала проституткой, поехала в Эмират и исчезла. Один сын умер от пьянки. Второй стал наркоманом. Вот этот дом продал, по тюрьмам, по тюрмам сдох. Все. Ничего не осталось от этого имущества, династии, от всего, понимаете? Его вот душа, скорее всего, бродит неприкаянно. И мучается, потому что он часто людям снился и говорил, пожалуйста, там, за меня помолитесь, я мучаюсь. За все приходит расплата. И это не судьба, это выбор человека. Быть человеком тебе или нет. В Мексике показали такой вопиющий случай, когда на камеру преступники поймали мальчика лет 11 и снимали на камеру. Бумеранг тут ни при чем. Есть сила справедливости. Бумеранг тут ни при чем. Этот бумеранг, это пришло у нас с запада, это понятие. Так вот, мексиканцы снимали вот этого мальчика. Ой, сейчас... Они поймали этого мальчика и начали над ним голумиться и издеваться. Значит, нет, поймали двоих детей. И они дают ему пистолет в руки и ставят прямо на, мост, на мосту. И говорят, либо ты выстрелишь в него, либо мы тебя скинем с моста. Этот ребенок сказал, я его убивать не буду, лучше вы меня скиньте с моста. Я хочу умереть человеком. И они у него забрали оружие и толкнули его. Да, их всех поймали. Там их избили, все эти местные жители. Чуть не поубивали, еле их вырвали. И сейчас они сидят, по-моему, они сидят пожизненно. Но этому мальчику сказали, или ты убьешь его, или мы тебя толкнем с моста. Если бы он убил его, я бы его не осудила. Потому что страх за свою жизнь, тем более это ребенок. Можно понять ребенка. Заставили, испугался, выбора не было. Но он выбрал жить человеком. Его объявили национальным героем, кстати говоря. Он сказал: Я хочу умереть как человек, убейте меня, но я его убивать не буду. Так вот, когда говорят, что судьба у меня была пойти там, резать людей пойти убивать кого-то, да? Это не судьба, дорогие друзья. Это выбор был у человека такой. Он сам выбрал это сделать. Потому что, как видите, даже под страхом страшной смерти невозможно никого заставить другого убивать. Итак, судьба. Что такое судьба? Это та программа, да, вообще бес попутал, да, шайтан попутал. Человечество придумало беса из шайтана для того, чтобы все сваливать на него, понимаете? Вот все сваливать на этого бедного шайтана и беса. Шайтан попутал, шайтан сделал. Я недавно смотрела столько каналов, все известные люди идут в ад. Люди, одумайтесь, конечно, все известные люди идут в ад, а какое-то ничтожество, алкаш и подонок должен идти в рай, потому что от него уже толку нет цивилизации, он же хороший, Пропаганда абсолютного, знаете, баронизма, я бы сказала. Как путает сатана человека, как блокирует шайтан нашей молитвы. Прекращайте это мракобесие, это смешно. Генрих VIII почему упразднил англикан, то есть католическую церковь и создал протестантизм? Потому что он сказал, погрязли уже в этом идолопоклонничестве, в этих суевериях, кровь святого вылечит. Шайтан не передаст ваши молитвы Аллаху. Да что за хрень вы несете просто? Если это всемогущая сила, она вас услышит, хоть где бы вы ни были, никто не может помешать вашим молитвам туда дойти. Логика есть вообще хотя бы. Как без путает человека, как без там вот это шепчет, как без то делать. Понимаете, это какое-то мракобесие, это средневековье, это настолько... Это такая темнота, это смешно просто. Как вообще понять, шайтан не дает нашим молитвам подняться э, к Аллаху? Я не могу понять. Значит, получается, помните, как в этом фильме э, Робинзон Круза? А почему Бог не не убьет дьявола, а дьявола сильнее? Он говорит: "Эх, пятница, хорошо, что тебя не слышит, а то в мире добавилось бы безбожников." Так вот тогда логический вопрос напрашивается, получается этот шайтан сильнее, раз уж он может такое сделать, правда? Они не понимают, что этим они еще хуже делают своей религии, понимаете, еще хуже. Снимают какие-то ролики, там целлофан просто на ветру, значит развивается. Внимание, Джин, Джин, там мы сняли Джина, но сколько нельзя это все, дорогие друзья, это все. Армянский священник восстал в Иерусалиме и сказал, хватит вот эти фокусы со священным огнем. Нельзя веру превращать в представление. Люди должны верить, просто потому что верят в душе. А эти представления, они не усиливают веру. Они все... Это какой-то, он сказал, какое-то так как пародирование, что ли, знаете, это, это действительно клоунада. Его там осудили, а он сказал правду, ну хватит делать вид какого-то священного огня, который с небес спускается. Мы же прекрасно знаем, что там создается это специально. Этими фокусами, этими, знаете, светопреставлениями религию не укрепить. Она просто превращается в, ну, в, в банальную какую-то, знаете, секту безумных каких-то, сборище суеверий какой-то. Если ты там на, на правом боку спишь, ты давишь ангела. Если ты спишь на левом боку, ты давишь шайтана. Или... Э, э, я, я не знаю, ну, это... Я, я не знаю, что это вообще такое. Это смешно. Вот что я скажу. Итак, судьба. Судьба — это когда... Человек, вот человеку перед рождением дают определенную программу жизни. Он должен родиться в этом мире. Он должен стать известным или остаться на одном уровне. Это его судьба, но он может свою судьбу менять по мере возможности. Он должен, у него должно быть столько детей. Он должен родиться вот от сих и умереть до сих. Если человек, ожидаем, если его любят, вся эта программа, изначально написанная для него, счастье и благополучие, оно идет ему по судьбе. Если родители ему дали любовь, благословение, если он был нужен в семье, то он вот эту всю свою судьбу проживет, как было сказано, как было написано для него. Если родители передумали его родить, или переругались, или не хотят, приходит некая сила, чтобы забрать душу этого ребенка, потому что вы поставили программу ⁇ Я, наверное, не рожу ⁇ я хочу идти избавиться, там, сделать аборт. Приходит некая сила, которая прицепляется к этому ребенку, чтобы забрать душу. Но вы вдруг передумали, вы сказали, нет, я, я буду рожать, я вот решила родить. Но эта сила уже пришла, все она прицепилась к этому ребенку. эта сила смерти сделает так, что твой ребенок родится проклятым, твой ребенок родится проклятым и у него не будет судьбы хорошей. его судьба все время будет меняться по мере того, как эта сущность к нему прицепилась. по сути, подумайте, что у него судьбы-то нету. он живет одним днем. как получится, так и живет. И вся эта программа, которая была вложена в него, выйти замуж за такого-то человека, родить детей и так далее, все стерто, убрано. Он живет так, как продиктует эта сила. Следующий момент. Если ребенок не принят родителями, матерью, отцом, э, ну вот тем более, если ребенок не принят одной из семей или бабушками этой семьи, или матерью, отцом, в любом случае, один из этих родов или два рода вообще от него отказались, не хотят его или не благословили. Точно так же в его жизнь приходят определенные злые силы, которые с ним идут. Ведь ты, ты, ты же не нужна, тебе же, тебе же сказано, я не хочу этого ребенка, пускай его не будет. Давайте вот сейчас не будем говорить, как исправить и что делать, эти вопросы не здесь задают. И не нужна была, тебя не хотели. Пришла эта сила тебя забрать. И она будет забирать тебя в течение жизни, питаться твоей энергией, силой тебя доводить. То есть у тебя, по сути, нет судьбы. Ты живешь постольку, поскольку. Вот как получится, так и живешь. То есть определенная сила вмешивается в твою судьбу и портит все. И уже та судьба, которая тебе приписана, не идет как надо. Что-то получается, а что-то не получается. Но у тебя изначально человек рождается быть счастливым. Да, пройти испытания, но быть счастливым. Чувствовать это ощущение счастья, понимаете? Но не все это ощущают. Следующий момент. Если делает что-нибудь тебе или твоему родителю, и тебе передается это, вмешательство чего-либо, либо ты родилась, у тебя все нормально, ты живешь относительно хорошей жизнью, счастливо, выходишь замуж и так далее, а потом настигает тебя кара, кара, которая должна настигнуть твой, э, твой род. И все, на этом твоя судьба приостанавливается, и ты живешь уже по прихоти, по воле тех сущностей, которые рядом с тобой. Как они хотят, куда хотят, туда тебя и перекинут. Так вот. Судьба ⁇ это программа, которая дается нам до нашего рождения. Доля ⁇ это наш выбор. Сейчас объясню. Если у тебя внутреннее чутье, голос судьбы, тебе говорит, это не делай, но ты не слушаешь свой голос судьбы и делаешь, как ты хочешь, судьба отходит в сторону и дает тебе возможность испытать то, что ты выбрала. Если ты понимаешь, что этот человек, ну, не для тебя, но ты из-за чего-либо, например, общественное мнение, что люди скажут, или мама хочет, или, ну, полюблю, может быть, или он богатый, вот что-то тебе говорит не твое, я не хочу, но ты себя толкаешь в его объятии. ты выходишь за него замуж, и он тебе устраивает адскую жизнь. Это твоя судьба была такая? Нет. Это твоя доля, которую ты выбрал. Моя доля, понимаете, мой кусок, моё. То, что мне положено. На, возьми вот этот кусок или червивый. Если у вас будет такт и воспитание, я расскажу, что такое рок. Так вот, судьба – это программа, которую мы должны следовать, если никто не вмешается в эту программу и не поменяет ее. Доля – это наш выбор, а выбор всегда есть. Судьба нам дает выбор. А рок – это неизбежность. Рок – это либо наказание нашего рода, либо мы что-то сделали, и теперь нас наказали. Если на вас что-то навели, если и вам что-то сделали, испортили, знайте, что вы виноваты в этом. Не обязательно, чтобы вы были преступницей или нехороший человек. Нет. Вам просто достаточно неправильный выбор сделать, и уже откроются врата, и позволят вам навести то, что нужно. Например, ну и заработай, Рахат или Лукумыч. Иди заработай, кто тебе мешает. Смотрите. Вот вы любите человека. Вам судьба дает любовь, которая вообще редко бывает. Но вы думаете, он, у него денег нет. Он не нравится моей маме. Он не моей национальности. И так далее, да? Ой, да ладно, не хочу. Неудобно. Да, люблю его, но я выйду за другого, за кого удобнее. Выходите за другого, вы несчастливы. Вышли за другого из-за вашего несчастья, из-за того, что вы ослабли и морально, и физически, у вас тяжелая ситуация. Еще и там вмешалась какая-то женщина, которая хочет его увезти, потому что это же не твое было по судьбе. Но ты туда влезла. Она на тебя что-то навела. То есть ты прошла все круги ада, и почему? Потому что твоя судьба внутренняя тебе говорила, это не твой человек, это не твоя судьба, это не твоя судьба, не выходи за него. Но ты вышла, ты перешагнула через все и вышла за него замуж. Потом из-за того, что ты сделал неправильный выбор, позволили на тебя еще и навести кое-что. И когда ты это все прошла, когда ты пострадала, когда ты постарела душой, вылезла, теперь ты поняла, нет, надо слушать голос судьбы. Если я внутри чувствую, что это не мое, значит, не надо себя насиловать. Это не мое. Вот почему говорят, следуй за своей судьбой, не бойся. Это, это его голос. Понимаете, как когда говорят, не, не знаешь, как решить вопрос, да, когда не знаешь, как поступить, отпусти ситуацию, слышали? Или отдай судьбе. Она сама тебя поведет. Почему она поведет? Потому что это она создала эту ситуацию. Она, она тебе внушает, что не делай то или не делай это. Поэтому она тебя поведет. Если человек сопротивляется голосу судьбы, то есть голосу разума, а разум и есть судьба, если человек сопротивляется, то у него начинается депрессия, у него начинается нежелание жить. Что такое депрессия? Депрессия ⁇ это э, протест нашей души. Протестует наша душа. Она не хочет жить с этим человеком, а мы заставляем, нам надо, у нас дети, люди что скажут, протестует наша душа, она не хочет работать в этой сфере, не хочет и все, не нравится, это не твое. А ты заставляешь душу прийти и жить там, и работать там. И душа говорит, я тебя убью, я убью тебя физически, уничтожу освобожусь и буду жить по-другому. Я не хочу жить той жизнью, которую ты мне навязываешь. Ты споришь со своей душой. Кто-нибудь пробовал с депрессией бороться, ничего не помогает, ни таблетки, ни прогулки, ничего. Знаете, что помогает? Как только вы что-то начинаете в жизни менять, депрессия уходит. Взяли, переставили все дома, покрасили волосы, э Куда-нибудь поехали, заставили себя. Депрессия сразу меняется, то есть исчезает. Душа начинает понимать, а она начала менять что-то в жизни. Ладно, дам ей еще шанс. Может, она поняла и будет уже жить по-другому. Понимаете? Что-нибудь поменяли внутри, и ваша душа почувствовала, что вы решили поменять жизнь. Она вас оставит в покое, пока вы не... Не сделайте это. Если вы не сделаете дальше, она опять вернется. С депрессией бесполезно бороться, либо противостоять, либо что-нибудь еще. Деп депрессию можно просто перебороть именно тем, что вы что-то в жизни меняете. Вот меняйте что-нибудь, и она начинает меняться сама. Дальше. А вот эти бесконечные расклады, да, по судьбе ли мы, не по судьбе ли? Я сто раз говорила людям, которые приходят ко мне, что я не готалка. Не надо ходить ко мне спрашивать, построю ли я дом. Это от, от твоего выбора зависит, от твоего желания. Если ты эти деньги не потратишь на шубу и на машину, ты построишь, то есть достроишь свой дом. Это твой выбор. Доля есть. Ты выбираешь. Купить это или, или дом достроить. Не я должна тебе говорить, не сваливай на меня свою ответственность за жизнь. Или есть ли у меня по судьбе человек? Если у тебя есть по судьбе человек, он сам придет. Не надо ходить, узнавать, он есть или нету. Когда вы ко мне приходите, не приходите за тем, чтобы узнать, что будет завтра, какие у вас соседи, какого цвета трусы вы завтра купите. Это все ваш выбор. Если вы приходите, я вам говорю, вы знаете, вот у вас перекрыто все. Например, у вас проклятие рода, ничего никуда не двигается, все, вы платите за свой род. И человек говорит, у меня по судьбе есть там какие-нибудь хорошие перемены. Хочется взять какой-нибудь чугунный котелок и дать этому человеку просто по черепу. Потому что ты говоришь, у тебя на начался процесс наказания рода, у тебя все забирается. Тебе либо нужно это исправить, либо дальше идти к этой бездне и свалиться туда. И человек мне а у меня есть по судьбе что-нибудь хорошее? Твою мать! Конечно, нет. Конечно, у тебя нет ничего хорошего. Но я хочу вам объяснить, что я сильный человек. То, что я скажу, за вами закрепится. А потом это убирать очень тяжело. Дорогие друзья, я часто вижу вот эти всякие могуйки. Смотрим расклад, как получилось. Ну, не то, что часто вижу, мне спрашивает, а я захожу, смотрю, такой возможно или нет. Расклад на то, получилась ли работа с этим человеком. Расклад на то, там, услышали ли духи меня и помогли. Если ты называешь себя ведьмой, и ты не чувствуешь, помогли тебе духи, услышали, получился ли ритуал, то какого хера ты видимо тогда? Если будешь расклады делать и смотреть, ну что, у меня работа легла, получилось или не получилось. Это во-первых. Во-вторых, духи не любят, когда им не доверяют. Если ты сделал, отпусти, отдай им. Они сделают, ты же знаешь, что они делают, ты же с ними работал всю жизнь, ну, по крайней мере, пол жизни. ты знаешь эти силы. Они берутся и делают, твой опыт должен тебе сказать, Получилось? Если ты на подсознательном уровне не понимаешь, у тебя получилось или нет, ты берешь расклады, делаешь, значит ты херня собачья, а не ведьма. О чем тут говорить? Раньше мне задавали подобный вопрос, поняли, что раздражать, больше не задай. Ну, как там у нас получилось? Я говорю: послушайте меня, я не носки стираю, чтобы сказать: да, я постирала до белизны, вообще все прекрасно, постиралось. Это ритуал. Я беру ваши данные. Ваши фотографии я беру и начинаю делать один раз, потом второй раз смотрю, что у вас получается, усиливаю, потом ставлю защиту. Я делаю, я просто беру и делаю этот ритуал. Все, я оставляю. Через пару дней человек написал: Спасибо большое. Вы представляете, вот это случилось, вот то случилось. Я говорю, я знаю. Теперь второй этап начнем. Что значит, как у нас получился ритуал? Это смешно. А знаете, что это значит? Они вот. Нахватаются у этих тех их посмотрят там туда-сюда. Расклад получился ритуал. Расклад Причем здесь, когда хирург делает операцию, он зашил и пошел кушать или отдохнуть, или спать. Все, он знает, что он сделал, он свое дело знает, он сделал операцию, все нормально. Утром покажет, как там, нормально или нет, потому что утром пациент проснется придут там померить давление, все хорошо, все прошло отлично, температуры нету, боли нету, значит, все нормально. Он же не сидит и говорит, а теперь принесите мне, пожалуйста, там лазер на эту, или э, рентген, я хочу посмотреть, а внутри все хорошо, правильно я сделала или нет. Это не профессионалы, это люди абсолютной шаромыки которые хотят показать, мол, они так относятся ответственно к своим работам, что вот потом делают расклад, посмотреть, получился ли ритуал. Ты же, общаешься с миром духов, ты же подсознательно понимаешь, дорогие люди, я вам говорю, что я наполовину билеты обратно отдавала, не, не летала, потом узнавала, что там самолет был неисправный, в общем, чуть ли не до аварии дошло. А у меня очень сильная энергетика, и я... Если бы я улетела, мы бы упали, потому что у меня энергетика очень сильная, причем отрицательная для людей. И когда такси останавливалось, меня злили, я злилась, и такси там, мотор стукнулся. Сколько раз такое было? И если я на полпути разворачиваю таксиста, потому что я чувствую, значит, понимаете, я чувствую, что там в... в, в, в впереди не очень хорошо, и я это понимаю, то зачем мне нужны расклады для того, чтобы понять, вот то, что я провела, получилось или нет. мне это не надо, я и так это вижу, я и так чувствую. Я отпускаю ситуацию, я верю этим силам. Я этим силам верю. Нет, не может никакую самопорчу себе делать ведьма. У него очень сильная защита, и никаких порчей самопорч себе не допускают. Значит, у него энергия еще не настолько сильна, если она может сама себе сглазить. Итак, судьба – это программа, которая внедряется, дается человеку как чип, по которой он должен руководствоваться, он должен жить. И его судьба родится в этой семье, в этом роду. Если не от этих родителей, то от других родителей, но в этом роду. Судьба у него такая. Я уже вам говорила, если моему сыну была судьба родиться в нашем роду, он бы родился не у меня, у моей сестры, у моей матери. Он бы родился. Он бы был наш. Второе. Судьба родится той национальностью, которой ты родился. То есть национальность – это судьба. Она тебе дана, и дана она тебе не случайно. Эта нация тебе ближе по духу, эта нация тебе ближе по пониманию жизни. Поэтому ты рождаешься в этой нации. Мы иногда говорим... «Ой, боже мой, если бы я родилась, например, в Ираке, господи, я бы с ума сошла, я бы не смогла вот среди таких жить». Ой, ой, ой. Да, вы бы не смогли. Вы бы либо повесились, либо рано умерли, либо что-нибудь еще, потому что вы человек другого типа. И не, не потому, что вы здесь воспитаны и так далее, потому что вы душой, вы под, то есть своим менталитетом не подходите к тем народностям, и вы там не родились. Те, кто там родился, они должны подходить по менталитету, по энергетике к этому народу, понимаете? Я не буду здесь отвечать на вопросы, и вы прекрасно это знаете. Значит, судьба родиться в этой семье, судьба иметь в жизни столько детей, сколько тебе приписано, или не иметь ребенка, как бы ты ни старался. Судьба родиться в этой нации, да, у этой национальности. Судьба родиться в этой стране среди этого народа и вот в этой обстановке родиться вот в этот день умереть в этот день это твоя судьба если до твоего рождения вмешиваются силы которые портят жизнь твоим родителям это переходит на тебя значит ты живешь уже не по твоей судьбе а ты живешь по той программе который тебе внушает и который тебе делают э я об этом уже говорила, все, <сёжу> откройте и прочитайте, я не собираюсь сидеть и специально для вас сейчас э, объяснять, почему, да и да, да почему, да как. Дальше. <сёжу> Спасибо, Ирина. Дальше, э, сбили. Если есть наказание рода если есть наказание родителей и так далее, значит да здесь более расширено, там вы можете, кстати, открыть ролик Судьба Доля Рок и там тоже посмотреть, там без лишних вопросов отвлеканий полностью это все объясняется, по ну можете для дополнения картины, если какая-то внешняя сила вмешивается в вашу судьбу в начале вашего рождения, до вашего рождения или потом где-нибудь в каком-то возрасте, то ваша судьба меняется. Все меняется и все начинает совершенно по-другому. То есть все по капризу тех сил, которые к вам прилипают. Задача ведьмы убрать эти силы и поставить вам защиту для… от этих сил. И когда ведьма это делает, ваша судьба возвращается обратно, и вы начинаете по своей судьбе жить. А по сути, судьба каждого человека состоит 80% из радости, и 20% испытаний, чтобы мудреть. Но получается так, что у человека просто 20% радости и 80% боли и горя. Понимаете? Вот как меняется до такой степени. Когда женщины ходят, э, слушайте, пошла нахер отсюда. Мне уже на нервы действуют эти дебильские, ублюдские вопросы. Если человек начинает ходить, спрашивать, вот этот мужчина мне по судьбе или не по судьбе, или вот мне по судьбе или не по судьбе, это значит уже не по судьбе. Понимаете, когда приходит судьбоносная любовь, а я об этом говорила, роковая любовь. Откройте посмотрите когда приходит эта роковая любовь, то есть неизбежная любовь. Рок – это неизбежность, это не обязательно наказание, это неизбежность, то, что должно было случиться. Если приходит роковая любовь, у женщины или у мужчины не возникает ни малейшего вопроса, по судьбе мне это человек или нет, дай-ка посмотрю. Вот вообще вопрос не возникает. Давайте вот скажем честно, в вашей жизни был такой человек, когда он в вашу жизнь пришел? У вас не было ни секунды сомнения о том, что он тот, которого вы ждали. Как будто вы его знали еще до жизни, как будто вы его вообще всю жизнь знали, вы знаете привычки друг друга, вы просто друг для друга созданы. Эти люди не боятся друг друга терять, эти люди не боятся измен друг друга, потому что они уверены друг в друге 100%. Они видят, что он меня терять не хочет, и я его тоже. Вот это другой вопрос. Когда приходит такой человек, тогда вы не бегаете по всяким гадалкам спрашивать, а это мне судьба или не судьба, или не судьба, или... Судьба? Если вы ходите спрашивать, судьба или не судьба, это уже не судьба. Была бы судьба, у вас не было бы сомнений. Что такое судьба вообще? Как жить по своей судьбе и по голосу своей судьбы? Судьба – это голос разума, дорогие друзья. Если голос разума тебе говорит, этот человек не хороший, не приближай его, не сближай, не давай ему э, вход в твою семью, в твой дом, а ты, э, знаете, наперекор всему это делаешь, то судьба отходит в сторону и дает тебе выбор, право выбрать, раз уж ты выбрал этого человека, этого друга. И после этого, после этого, да, и после того, как человек вам сделал гадость, вы говорите, по судьбе, вот судьба у меня была так страдать. Нет, судьба здесь совершенно не права. То есть ни при чем. Вы сами выбрали, а судьба вас отговаривала. Она пыталась вас оттащить от этого человека. Сколько раз вы брались с человеком? Э, да пошла ты вон уже, Маша Иванов или как тебя зовут? Надоело, тварь, блядь. Нет, не берет приворот. Человека, который тебе по судьбе. Чего вы как самки, блять, во время течки бегаете, а приворот его не возьмет. А че не возьмет? Дуры долбанутые уже. Приворота можно увести только чмошное существо. Ни одного сильного мужика приворотом никто не увел. Задолбали реально тупоголовые какие-то курицы. Приворотом не уведут, а как мне быть? А что мне не делать? Фу, блин. Задолбали уже, а. Тупые существа. Фуф. Заколебали. Вот прямо, знаете, как вот во время течки бегают суки вот за кабелем. Ой, а приворот. А что вот это? Да уважайте вы себя в конце концов. Твари, блин, безмозглые. Фуф. Из-за таких мразей потом просто стыдно за весь женский род. Суки, правда. Вот реально суки какие-то. Если я должна приворожить кого-то, чтобы он меня любил, да пошел он нахрен. Да, не только клеят, но еще с сургучом нальют и сверху припечатают. Фуф. Мерзительно просто с этими безмозглыми. Как они вообще с этими без, без мозгов? Как вы живете вообще на Земле? Какие-то животные реально любой вопрос поворачивать. Приворота, да, да животное, не будет вам никакого счастья с приворотами, не будет, вы не понимаете, существа. Натаели. Чего не скажешь, поворачивать на приворот. А привороты это самое, тьфу. Господи. Сто раз было сказано про этот приворот, объяснено. Ну не уведут ни одного мужчину приворотом. Приходит, вот приворотом увели, вот он был хороший. Не может такого быть. Если мужчина сильный, его никто не уведет приворотом. Никто. Он сам придет к тебе скажет: иди меня почисти, что-нибудь со мной сделать что-то у меня ненормально не все. Он не уйдет, поверьте мне, уходит, уводит тех приворотом, которые склонен предавать. Если у него есть склонность предавать, он уйдет и приворотами чем угодно. Как теленок, как безмозглая тварь просто пойдет за любой шалавой и нужен такой мужик тебе вернуть и нахер он дался если мужчина живет умом своей матери если мужчина приворота может уйти если мужчина уйдет к любой бабе которая щелкнет пальцем если ты должна всю свою жизнь его вытаскивать из постели нахрен он тебе нужен какое удовольствие жить с человеком знать что он дерьмо это настолько внутри будет какой-то вот протест, и я не, я не представляю, не хочу представлять такой, потому что я так не желаю и не собираюсь. <сёк> так вот, значит, первая судьба, программа, которая заложена в человека для того, чтобы он родился, как бы и жил согласно той программе, которую ему дали изначально. Судьба это родиться в определенной национальности, в определенной семье, от определенных родителей, жить в определенной стране. Родить столько-то детей и так далее. Это судьба. Доля. Доля – это то, что мы сами выбираем, если мы игнорируем голос нас, нашей судьбы. Если мы игнорируем голос здравого смысла, разума – это и есть голос судьбы. Если мы чувствуем, что посреди ночи, два часа ночи никуда выйти не, не нужно, но мы выходим, и на нас нападают, понимаете? На нас нападают, а потом мы оказываемся в больнице, и мы говорим, у нас судьба была такая. Нет, это был наш выбор, это наша доля, мы сами так захотели. Если на нашу судьбу не оказывают влияния никакие силы извне, никакая программа, которая э, заложена в нашу семью, в нашу генетику, или нам сделана, или нашим родителям, если кто-то извне вмешался в нашу судьбу, э, то судьба меняется, то судьба становится такой, как под влиянием этих сил. Когда человек Приходит и говорит, вот мою судьбу, что меня ждет я ему объясняю. У вас вот это сейчас, данный момент. Пока это на вас есть, тяготится, у вас ничего хорошего впереди нет. У вас будет одно и то же. Это определенная программа, по которой вас мучают. Вы приходите, у вас началась программа разрушения, родовое, да, родовое проклятие. Вот вы платите за ваш род. Родовое проклятие начинается внезапно. Многие известные люди, которые сверкали на небосклоне, имели все, в один момент все начали терять друг за другом, а потом потеряли и жизнь. Это род в том возрасте, в котором ваш предок натворил дело, в этом возрасте значит, начинается родовое проклятие. И у вас идет все наперекосяк, все рушится. И человек приходит, я говорю, если человеку мне спрашивать по судьбе, что у меня, я объясняю. Вы поймите, пожалуйста, если у вас начался вот этот механизм разрушения, что вы ждете хорошего в будущем, вам сказано, все рушится. Началось разрушение вашей жизни. Вот разрушается ваша жизнь. Понимаете? И судьба... Так, все, я вас выкидываю. Это первое предупреждение, второй раз. Второй раз вообще выкину. Так вот. Доля наш выбор. И третье, что есть, неизбежность, рок. Неизбежность – это либо идет по нашей генетике, по роду, если наш род чего-то натворил, мы отвечаем, либо наши родители натворили, и мы отвечаем, это неизбежность. Мы можем это искупить, мы можем пойти это исправить, но мы это должны пройти были. Это неизбежно. Либо рок настигает человека, когда человек не слушает. Значит так… Когда человек не слушает голос своей судьбы, из-за это судьба отходит в сторону и дает возможность силам рока, то есть неизбежности, тебе показать, тебя проучить, чтобы ты в следующий раз слушала свой разум, свой голос судьбы. Но как бы там ни было, в любом случае, рок – это голос неизбежности, то есть это неизбежность, которую ты хочешь, не хочешь, должна... Пройти. Как это случилось? Наказание твоей семьи, рода или наказание тебе за твою глупость? В любом случае. Так вот, судьба – это программа жизни, которую мы должны прожить. Если кто-то вмешивается в эту программу жизни, судьба меняется. Она меняется в худшую сторону, как правило. А потом ведьма, если она сильна, исправляет это, убирает и возвращает вашу судьбу обратно, обратно mm -hmm. в обратный mm -hmm. ход. И третье, это рок. Это программа неизбежности, которой должна пройти либо семья, либо род, либо вы сами, если вам это сделали, да, и так далее. Так вот, дорогие друзья, не все в этом мире есть судьба. Не нужно все сваливать на судьбу. Чаще mm -hmm. всего у нас есть выбор, и выбор он всегда есть. Вот если человек приходит и говорит, вот судьба ли у меня вот жить с этим человеком? Я говорю, это твоя доля, это твоя, твой выбор. Ты это сделала. Ведь тебя любил другой человек, а ты не захотела. Ты за, за этого пошла. Почему? Потому что у его отца было хорошее положение. Родители попросили. Правильно, ты пересилила себя, вышла за него. Ну да. И что случилось? Ты не, не взяла... Мужья того, кого тебе судьба предлагала, и этот человек сейчас большой начальник, богатый человек, и очень хорошо обращается со своей женой, ты вышла за того, за кого ты сама захотела. Перешаг... И самое интересное, судьба никогда не противоречит нашим чувствам. Дорогие друзья, знайте это, не сваливайте на судьбу, что я его ненавижу, но вот по судьбе мне надо с ним жить. Судьба никогда не противоречит нашим чувствам. Если судьба приводит человека, Он дает нам и чувства к Нему, чтобы мы хотели с этим человеком быть, понимаете? Он не приводит человека, и это, судьба это не, не отчим, который нас заставляет выйти замуж за того, кого мы не хотим, за нелюбимого. Судьба это мать, та, которая нас породила, которая нам дает силу жизни, которая нас ведет по жизни. Судьба никогда не противоречит нашим чувствам и желаниям. Вот что интересно. Поэтому, если вы чувствуете, что вы любите этого человека, это ваша судьба. И думать тут не о чем. Если вы действительно искренне любите его, если это не наваждение, не болезнь, знаете, болезненная страсть бывает, убивать друг друга опять вместе. Судьба у нас такая. Да не судьба, мозгов у вас нету. Вот и все. Так вот, вот говорю женщине, вы вышли за этого человека, надеюсь, хорошо жить, а он начал пить, все пропил, все проиграл, все закончилось, ты осталась ни с чем. И ты сейчас спрашиваешь, судьба ли у меня такая? Нет, это доля твоя, ты выбрала его. Ты сигнорировала судьбу, а судьба тебе готовила лучшую, лучшую жизнь. Ты бы вышла за бедного мальчика, студента, но этот бедный мальчик, у него были огромные стремления. И он поднимался, он многого добился, достиг. И ты бы сейчас жила просто с любимым человеком, который всего в этой жизни сам достиг, который тебя будет любить и уважать, который тебя добивался, да, который тебя уважал. Но ты не захотела, ты сигнорировала голос судьбы и вышла за того, за кого было удобно. Тебе, родителям и так далее. Все, ты получила твой выбор, твою долю. Вот она, твоя доля, живи теперь. И ты спрашиваешь, судьба ли у меня такая? Нет, твоя судьба была другой. Но ты сделала свой выбор совсем по-другому. И теперь спрашивай человек, а что делать мне сейчас? Вот если я, мне вот сейчас остаться с ним или нет? Я говорю, опять твой выбор. Если ты чувствуешь, что это противит твоей воле, твоему желанию, значит, это тебе не судьба. Значит, тебе незачем здесь жить дальше с этим человеком. У тебя есть выбор. Ты можешь с этим человеком развестись и создать другую жизнь. И тут же вопрос, а у меня будет человек? Вот прямо, знаете, вот самая великая вот проблема. Я говорю, естественно, будет. Если вы будете за собой ухаживать, если вы восстановитесь как женщина, у вас будет человек. Понимаете, это тут даже ясновидцем быть не надо, чтобы понять, что если ты хочешь встретить другого человека... От этого человека надо избавляться. Пока он в твоей жизни есть и тянет с тебя соки, понимаете, выжимает и убивает тебя, у тебя другого не будет. И времени не будет на другого, сил не будет, и ничего не будет. Ну и так понятно, что тебе нужно. Глупости не пишите, пожалуйста, не вносите свои пять копеек. Я вас не просил. Характер с судьбой никакого отношения не имеют. Так вот, Еще раз скажем, судьба ⁇ это программа, по которой вы живете. Мы не творим свою судьбу. Вы чем слушаете? Вы одним местом слушаете или ушами? Перемотайте и услышьте еще раз. Мы не творим свою судьбу. Судьба сама творит нашу жизнь, если мы ее слушаем. Если мы ее слушаем. Если мы идем по зову судьбы, то мы счастливы. Потому что судьба нам дает все то хорошее, что у нас есть. Мы должны следовать ее зову. Если мы следуем ее зову, то у нас все хорошо в жизни. Если нет, то уже наш выбор, что у нас дальше будет. Потом приходит уже неизбежность, плата за наши ошибки. Так вот, судьба ⁇ это программа, которая до нашего рождения написана для нас. Доля ⁇ это наш выбор, когда мы поперек судьбы сами выбираем. И доля, как правило, не всегда хорошая, потому что если мы не идем на поводу судьбы своей, если мы не слушаемся своей судьбы, то наша доля не самая счастливая. И рог ⁇ это неизбежность. Это наказание, как правило, за неправильный выбор или наказание нашего рода, нашей семьи. И так далее я надеюсь что все поняли но если вы хотите общую картину то откройте посмотрите судьба доля рок там я более подробно объясняю здесь немножко меня отвлекли ну как бы там ни было объяснила людям как и что я не собираюсь сейчас смотреть судьбу вашего сына или ваших сыновей Прямо в прямом эфире. Имейте, пожалуйста, такт. Чуть-чуть. Всем удачи!